То есть мы не волшебники ты хочешь сказать Единственное... все хотят чтобы вот кто-то пришел и за меня mm -hmm. все сделал сколько человек ну так плюс-минус ты смог проработать и какие рекомендации бы мог дать профессиональным спортсменам как ты научился читать мрт у тебя же нет медицинского образования и мне показалось что это какой волшебник какой-то как как вообще так если Тренировки... он умер на тренировке это значит хорошо это хорошо если ты ищешь волшебную Пилюлю появился я в Ютубе с этой техникой, как выходил ты. Мы постоянно с этим сталкиваемся, кидать сугробы, да там полтора-два Камаза перекидывать. Спиной мозг, он служит как кабелем. Дорогие друзья, подписчики, пациенты прошлые пациенты, будущие пациенты, те, кто хотят к нам попасть. Я хочу вам напомнить, мы продолжаем развиваться, у нас достаточно много учеников по всему миру, не только по России, по всему миру уже. Люди задают один и тот же вопрос, кого посоветуете? Однозначно посоветую всех. Список наших учеников, выпускников, он есть на странице ВКонтакте, со всеми телефонами, со всеми контактами. Ну, но вы же понимаете, что... Если человек отучился в школе, это не показатель того, что он был отличником, это не показатель того, что он усвоил материал на отлично, это не показатель того, что он применяет ту методику, которую разработал именно так, как она, как я ее преподношу, да, как она показывает максимальную эффективность. Вот, Поэтому у нас сейчас появилось такое направление, как представительство. Первой нашей ласточкой стал это Баненко Алексей, это из города Пенза. Что такое представительство? Представитель от нашей организации это тот человек, за которого гарантированно мы понимаем, мы отследили его работу. Он присылал несколько видео нам на отслеживание, как он работает с пациентами, в чем нюансы, мы с ним исправляли. Где, как, какие нюансы, потому что, как говорится, теория, теория одно, да, но вот как он проявляет это на практике, как он работает, это совсем другое. И вот крайне важно, то есть вот это представительство. Сегодня к нам приехал Иван Ельцов из Тюмени. Да, приветствуйте, Иван. Иван, выпускник второго курса у нас, да, второго потока. Сколько, уже несколько месяцев Иван практикует. Мы с ним много за ним следим, отслеживаем, корректируем, работаем. У Ивана отличные результаты. Сегодня я хочу представить вам, но я думаю, что он представится лучше сам. Расскажи, пожалуйста, о себе и какой у тебя опыт до того, как ты попал к нам, как ты увидел наше видео, да, как ты записался на наше обучение. Какие были твои достижения тогда? Всем привет. Кратко обо мне. С самого детства родители меня отдали в спорт. И уже в школе я тренировал детей. Как так получилось, я не знаю, даже не задумывался об этом и ходил на тренировки, проводил их. Далее я поступил на спортивный факультет физической культуры. Это какой университет был? Изначально я учился в Ругувке, uh -huh. в Москве, специализации восточных единоборств. Потом что-то щелкнуло uh -huh. и я понял, что это не мое. Uh -huh. Через столько лет я начал думать о том, что мне нужно что-то другое. То есть я больше, наверное, преподаватель, что ли, в своей жизни как-то учитель, чем спортсмен. Вот это я понял. Далее я перевелся в педагогический институт. Это в нашем городе, Ишимский педагогический. В З... Тебе неправильно понимаю? В Ишиме. В, Ишине, в Ишине. Да? да. Где жил. И закончил его в тринадцатом году. Сразу же работал тренером уже в фитнес кубах По восточным единоборствам я не пошел не стал преподавать. Работал тренером до 2018 года, но помимо этого я задавался всегда вопросом, что мы работаем только на тонизацию. Тренерская деятельность, она обширная и нет граней. Да, во всех да. спектрах надо развиваться. Выучился на массажиста, закончил курсы в 2016 году, практиковал параллельно массаж и тренерскую деятельность но потом мне стало мало все же я тренер скажешь, ты что именно как как фитнес-тренер фитнес -тренер. обычный фитнес-тренер фитнес -тренер. Да. Да? да то есть и приходило много людей с проблемами возникал вопрос что нужно делать для того чтобы человеку стало лучше пошел в массажную деятельность это обратная сторона идет тонизация тренерства и расслабление Массаж. Я хочу э, дополнить среди специалистов, чтобы для обычных людей, я разъясняю простым языком. Человеку необходима физическая работа, да, то есть работа определенных мышц. Вот, когда человек ленится, да, или у него спазм небольшой, делают массаж. Что такое массаж по-другому для организма? Как это воспринимается организмом? По сути дела, это такая же физическая культура, но только <laughs> это делает не само тело, да, а над телом кто-то другой, внешнее воздействие. Почему необходим массаж, да, то есть и для расслабления, или же... Соответственно, если вы не хотите тренироваться, соответственно, вам необходимо будет посещать постоянно. И вот, например, в тайской культуре, да, в малазийской культуре, у них вот они будет детей, то есть, если у них раз в неделю нет массажиста, они как вот в русской культуре было в баню, да, там ходить, там, да, то есть или там чистый четверг там был, да, то есть вот малазийская или тайская культура, вот они как раз это тот массаж, да, слушай, это еще цигун, да, вот не так давно стал читать про цигун, там тоже самое В общем. Закончил я курсы обучения массажиста, получил диплом, стал дипломированным специалистом по массажу. Массаж какой? А там много, много направлений и больше идет на коррекцию, то есть спа техники, там антицеллюлитные, лимфодренажные, освоил силовые техники, пауэр техники массажа, то есть с большими людьми, раз я работаю в фитнес-центрах, большие люди приходят качки, как их разминать нужно, mm -hmm. Mm -hmm. для чего это нужно, чтобы не поломаться самому. Потом начали возникать вопросы, что проходя все тело, расслабляя мышцы, я видел, что сегменты костные вправо-влево, не mm -hmm. на месте. Одна нога короче другой. Также меня сподвигло уйти в направление больше мануальной терапии, когда моя жена гуляла с дочкой, это было ей года три, Два с половиной дочки. Она упала, и у меня супруга ее поймала за руку. То есть, получается, под вывих лучевой кости локтя. Пришли домой. Дочка плакала все время и держалась за руку. То есть, рука не функционировала. Я понимал, что какой тут массаж здесь. Воспаления никакого нет, отека. А поехали в травму сразу же. Я говорю, поехали. Врач потратил, наверное, секунд пять. И мне показалось, что это какой волшебник какой-то. Как, как вообще так? То есть он взял ручку а, и отдал обратно. Все, и рука начала функционировать. Ну, Я теперь понимаю, что он сделал. Мне захотелось также. Искал в интернете, везде искал мануальных терапевтов, читал книги, кастоправо смотрел, наткнулся на ваш канал, нашел. И когда я увидел ваши видео, я увидел... Первый удар, я понял, вот оно, вот то, что нужно. Не было осуждения, какого-то шока, там отрицания, то есть я сразу понимаю, что это работает. Ну потому и... что ты работаешь все таки с качками, очень много качков было в спортзале. Да, просто. ну и руки жалко. Как ты выходил, вот до того, как появился я в YouTube с этой техникой, как выходил ты с массажами в спортзала Каким образом получалось людей восстановить? У меня был отдельный кабинет, то есть я подошел к своему начальнику, где я сейчас и работаю в нашем клубе, в знаменитом клубе Сибириан Фит, угу, Тюменский клуб. Я сказал, нужно внедрять массаж, начальник дал одобрение. Раз у меня был опыт тренерский и еще плюс массажистом я работаю, значит я работал еще на кушетке с человеком, с там гимнастика суставная. Как мы выучились ну, в Да, и в кинезе я тоже работал. На обучении были тайские техники на кушетке, типа того, но я посмотрел обычная суставная гимнастика. То есть ничего нового я не узнал из этой методики, а как работать на кушетке, просто нужно адаптировать под себя. Как работать с человеком, да, какие рычаги использовать, какую амплитуду. Дыхание самое главное тоже в массаже. Человек не должен просто лежать, с ним нужно работать. Если он пришел на релакс, это другое. Если он пришел повысить свою функциональность, то обязательно дыхательные практики, гимнастика суставная и массажные приемы использовать. Но вот именно приема вправки мне не хватало. Почему uh -huh. я не пришел? Вот скажи, пожалуйста, после твоего обучения приблизительно сколько человек, ну так, плюс-минус ты смог проработать именно используя мою методику. Ну, прошло точно где-то 50 человек, не всем помогало. Здесь uh -huh. тоже также вопрос возникает, да, соматические блоки, психосоматика uh -huh. очень сильно играет. Человек приходит, говорит, у меня все болит, где болит, везде болит, у меня все плохо. Ну вот так, то есть настрой уже идет изначально у человека. То есть мы не волшебники, ты хочешь сказать? <с remain silent> ну да, это точно, это так и есть. Правка, методика, это получается, я рассматриваю это как сброс настроек. Человек приходит, сбрасываешь его, обнуляешь и говоришь, иди, соблюдай рекомендации, то-то, то-то, то-то нужно делать, работай над собой. Некоторые работают, но не все. Вот это очень, очень страшная фраза. Некоторые работают, потому что так и есть. Мы тоже с этим сталкиваемся, и поэтому даже когда люди говорят, вот у меня там, мне не очень помогло, там через два месяца или через три, я задаю такой вопрос. Когда вы закончили делать упражнения? А когда вы закончили заниматься дыхательной гимнастикой? Знаете, когда? Ну, максимум 2-3 недели. Максимум, насколько хватает людей. Что вы хотите от нас? Если ты не хочешь, если ты ищешь волшебную пилюлю, да, волшебную секретную травку какую-то, там, я не знаю, там, из горного-горного Тибета или Индии, да, если ты э, ищешь какого-то человека, гуру, который вот сейчас, вот я с ним сейчас пообщаюсь, и все вопросы разрешатся, нет, любой специалист любой гуру да то есть он тебе он тебе дает путь да единственное что вот э, мы как работаем то есть моя методика мы получается как вот иван говорит э, мы обнуляем да то есть у нас есть возможность запустить э, если организм поддается Нервную систему и нервная система, органы начинают работать по-другому и восприниматься это начинает по-другому. Какие ты видела результаты, которые, скажем так, вот он пришел с поясницей, условно, да, там может быть с плечом больным, но потом тебе говорит, что вообще другие метаморфозы в жизни произошли. То есть, как бы пришел, обратился с одним, а прошли совсем другие недуги, например, там с органами какими-то связанными. Какие-то были такие у тебя? Сто процентов помогает людям, тем, которые уже настроены. То есть, которые работают над собой Приходя ко мне, они уже готовы А обрабатываешь их, они сразу начинают чувствовать То есть, даже через 4 дня они уже говорят Я другой человек, я mm -hmm. просто летаю Есть такие, которые пришли, потому что потеряли надежду на все, Приходят, помогите, пожалуйста Работаешь, помогает сразу, в большинстве случаев Человек меняется в лице сразу Человек, он начинает летать как будто новый но забывает опять что нужно работать над собой то есть они думают что все им помогло и все ну то есть ему тебе пришел полтора часа работы на да, полтора-два да. часа и как бы ты у него там раз и как бы 30-40 лет жизни, как будто у него раз, он, ему 16 лет опять, да, там, не 50, а 16, да, 15, 18. 18. То есть вот такое ощущение мнения у людей. Просто мы постоянно с этим сталкиваемся. После правки идет и в этот же день начинает кидать сугробы, да, там, полтора-два Камаза перекидывать. Это удивительно, хотя вчера он не мог поднять лопату, да, то есть Но он просто получает огромное удовольствие от того, что он вообще просто может стоять. Да? ну естественно на радостях он пошел, перекидал полтора Камаза к снега. Скажи, пожалуйста, мне больше интересно э, спортивное направление. Вот э, спортсмен лучше чувствует свое тело. Однозначно. И вот и, вот, и вот, вот скачками, как ты говорил, да? Какие метаморфозы, ребята, которые именно бодибилдеры, которые вот занимаются каждый день в спортзале, кому делал ты правку, что они видят, какие изменения? Потому что однозначно ты там рядом, с тобой постоянно идет диалог, и вот это вот обсуждение их ощущения. Что они говорят, что изменилось. Вот, то есть мне очень важно со спортивной точки зрения, для спортсменов. То есть для каких спортсменов это интересно. Есть два типа спортсменов. Это думающие и зависимые от спорта. Думающие спортсмены сразу прислушиваются, они понимают, о чем я говорю, видят изменения в первые же дни. То есть, вот личный мой пример. Я проработал коллегу. Он мне сказал, через три дня у меня включились мышцы ягодичные, задняя поверхность бедра и спина. Стали уставать. То есть они стали работать и ровно. А ему вот. сколько лет? ну тоже около 30 где-то. То есть 30 лет до этого и сколько он в спортзале занимается? Ну то есть сколько mm -hmm. он занимается? Ну, плюс-минус. Давно, я не спрашивал. Ну, больше пяти ну, лет. Да. да, все тренеры они спортсмены. Больше пяти лет, да, то есть Это после пяти значит... лет он только начал замечать, что начали работать ягодичные мышцы спины и задняя поверхность бедра. Он по-другому стал чувствовать тело, что оно действительно работает по-другому и включаются другие мышцы. Это про дракона, о которой я рассказывал, почему у меня дракон <связывая> <связывая> <связывая> на кресте. Ну да, то есть э, Иван звонил э, и спрашивал, э, у человека изменилась структура, когда ты меняешь положение... Позвонков, меняется натяжение мышц, да, то есть, и ä, понятно, что если крестец, угол крестца у крестца вообще там, да, пять направлений, пять проекций, в которой он рассматривается, и когда он его поставил, может быть, в нужное положение, или близко к идеальному положению, может быть, даже не до конца получилось. Когда включился лордос у человека, зачастую, ну вот, в молодость все рвут себя, да, работа без тренера вот она почему приводит. Рвут себя, позвонки смещаются кзади, убирается лордоз, изгиб да, в поясничном отделе, и перестает поясница работать, человек становится уже плохо. Так вот, выключаются мышцы многие. Да? И вот, когда изменил, как раз он сказал, что кости стали выпирать, как у дракона. Как у дракона то есть, эта вот повздошная кость начала проявляться. И это естественно, потому что у тебя был спазм мышечный, да? этот спазм убрали, эти мышцы включились, и сейчас нужно дальше работать для того, чтобы наращивать, да? потому что изменилось, изменилось положение таза, изменилось положение тазовых костей, и пол, много чего меняется у людей. А, а другие какие там со зрением, например, вот то, что вот мы часто видим, зрение тоже почти каждый, наверное, третий. Они после правки сразу чувствуют, что ну, зрение как-то не, не так стало работать. Что не так более, хуже, более резко. А, стало более резко. Ага. Зрение, но не у всех более резко, то есть более четкое мы можем сказать? Четкое, что? да? Более да. четкое восприятие картинки. Ушла пелена. ушла пелена. Вот. Есть еще один тип зависимые спортсмены. Вот это самые тяжелые люди. От обычного человека отличаются тем, что реально они тяжелые. У них психика нарушена с самого детства. Они, у них нарушена система тренировок, как вот, особенно взрослые уже люди, спортсмены. Они привыкли на износ работать, как ну, вот животное, наверное, постоянно вот побежал и бежит на износ, чтобы чувствовать вот эту, наверное, эйфорию, дофамин, серотонин, да? наркоманы. Получается. И когда ему говоришь, все, хватит, подумай сейчас не о достижении результатов своих, не проверять себя, а на здоровье направить все тренировки. Они не умеют. Силовые тренировки, тренировки на износ ⁇ это результат. Угу. А, то есть, если он умер на тренировке, это значит хорошо. Это хорошо. С профессиональными спортсменами приходилось ли работать? Какие рекомендации бы мог дать профессиональным спортсменам? Более разнообразно работать. Если брать силовые тренировки, нужно более развернуто тренироваться. Не только силовые, но и на фасцию, то есть на растяжку, чтобы была мобильность суставов. Дыхательные практики обязательно должны быть. Период восстановления должен быть. Не нужно восстановления, а сколько ты считаешь, должен быть период восстановления? Здесь нужно ориентироваться на, так скажем, самочувствие, наверное, слушать свой организм. Ну ты а, очень расплывчато говоришь. Какие должны быть ощущения для того, чтобы понять четкие грани подготовки и отдыха. Угу. Подготовка перед соревнованием, допустим, полгода угу. идет, далее месяц отдыха угу. идет. Если а, на долгосрочную. А, а в отдых он чем занимается? А, смена деятельности активный отдых допустим то же самое там но а, это вот опять и... лыжи кайтсерфинг там да то есть двадцаточку на лыжах пробежать а, нет нет соматические блоки убирать заниматься своим делом то что нравится не только тренировки допустим если брать силовика ему нужно поменять деятельность тоже в сторону силовых кто работает на кардио да, больше или функциональную тему, то также нужно менять только на другой вид, чтобы отвлекаться. То есть разносторонняя работа получается и включение мышц других в работу. Не циклические упражнения. Там, давать отдых в плане пассивного тоже самое. Надо уметь отдыхать. Пример элементарный э, спринтер или там, кто на дальней дистанции бегает, сломал ногу он же не может бежать, ему гипсует ногу, но если человек не делает ничего больше пяти дней, у него начинается депрессия, ну, да. То есть не выделяются соответствующие гормоны, гормоны да. и соответственно восстановление организма не идет. Спринтер сломал ногу, его кладут на кровать, дает ручной велосипед, и он начинает восстанавливать себя. То есть он также выполняет упражнения, и восстановление идет очень быстро. Это вот реабилитация идет. Также есть силовик, он сломал ногу, делая руками. Специальная кровать есть на реабилитации, а, где они а, а как бы ты рекомендовал, вот работаете ли вы именно психологически? Вот, опять же, твоя как, тренерская деятельность, какая психологическая работа была для того, чтобы... Ну, перед соревнованием, это же жесточайший стресс, да, у людей срыв кишечника да, бывает, рвет будет. людей. Вот, соответственно, как вы с этим справлялись, например? То есть у нас вот в армии это было тогда, да, когда перед боевыми вот эти вот... Какими-то вещами, называется сесть на струю. Да? То есть uh -huh. когда кишечник избавляется от всего ненужного, да, то есть, и там очередь, особенно или соревнования, когда были, да, то есть очередь в туалет огромная, да, то есть, uh -huh. и там у людей просто как ракеты все выстреливают. Это там, медведя, ну, да. да, да. волнение сильно. А вообще нужно помнить о том, что наш организм, наше тело, оно работает от мозга. Uh -huh. Спиной мозг он служит как кабелем иннервации во все органы, получаются висцеральные органы и части тела. Исправляя сегменты позвоночника, мы улучшаем иннервацию. Тем самым улучшается функция внутренних органов. Что это такое? Объясни людям, что такое иннервация внутренних органов. Это как как обычный человек, который работает, я не знаю, токарем, это может почувствовать. Нужно помнить о том, что от спинного мозга идет иннервация. Иннервация это получается, если говоря простым языком, это провода, по которым проходит, проходит электричество. Да, это наши нервы. Соответственно, когда нарушается иннервация, когда ток плохо поступает, обеспечивает висцеральные органы, соответственно, орган внутренний начинает страдать. Также есть и обратная связь. Когда орган не исправен, соответственно, и иннервация неправильно, тогда позвоночный столб тоже начинает страдать от этого. Так и выявляют да, проблемы внутренних органов, в принципе. Другими манипуляциями я считаю это не исправить. То есть, если создать условия... Ты пробовал, у тебя не получалось? Я пробовал, не получалось. Как не работал? В массаже, допустим, да, я... Проходил, ведь массаж это работа над скелетными, над крупными мышцами Глубоко мне туда не уйти, как я подвину кости, да, сегменты При данной методике улучшаем иннервацию, раздвигая сегменты Человек сразу чувствует облегчение То есть мы обходим эту гамма-петлю, да, получается Если говорить проще, гамма-петля это вот реакция организма на ответное воздействие Манипуляция совершается очень быстро, соответственно, мы все э, раздвигаем и ставим на место. Других методик я не знаю, как они могут лучше помочь. А скажи, пожалуйста, по травматизации, как ты считаешь, насколько можно травмировать человека моей методикой? Травмировать невозможно, если учитывать все противопоказания. Для этого обязательно требую МРТ. Как ты научился читать МРТ? У тебя же нет медицинского образования, ты же не учился 7 лет в ВУЗе. То есть, как это сделать? Книги, книжки, практики. Ну, Во-первых, мы учим это на обучении, да, то есть, потому что с точки зрения костоправства мы, например, совсем по-другому смотрим на МРТ. То есть, мы с точки зрения народной медицины мы совсем на другие факторы, не так, как нейрохирурги смотрят на МРТ, на те нюансы. Мы смотрим на многие другие факторы, да, то есть, развитие мышечной ткани, ротация относительно, смотрим на положение аорты, полые вены и и так далее, да, то есть мы смотрим пережаты ли эти места, на да? то есть и смотрим опять же спазмы по мышцам, вот такая ситуация. На МРТ это можно разглядеть, это все видно и пациенту мы это показываем и этому же мы обучаем на, на своих курсах. Вот вот живой человек, которому это удалось, он также читает МРТ. Вот. Кстати, хочу сказать, для тех, кто боится все-таки ударной методики именно, да, то есть самой волны, то, ну, по-русски говоря, молоточком, кто боится работать, мы предлагаем другой вариант. Мы предлагаем без МРТ, то есть как раз ты можешь прийти, и мы с вами проработаем есть методики без ударной волны. Безусловно, они не настолько эффективны, безусловно, ты не получишь такого результата. В период восстановления там буквально там считанные дни, и может его и не быть совсем. Вот здесь как бы мы на МРТ ставку не, сильную не делаем. Другой момент, что ну и как бы эффекта огромного тоже не ждем. Так скажу, что э, я, например, если вы посмотрите мои ранние видео, я сам начинал, я сам пришел к ударному методу только тогда, когда у меня ну стало не хватать вот этих вот методик, мануальных, там, из хиропрактики, там классического костоправства, русского костоправства, или там китайские или же индийские варианты, да, то есть вот всего, что не хватало, только тогда уже приходит уже ударная техника так вот, есть вариант работать без нее, я это и вам говорю, и Иван это будет также применять поэтому, если вы боитесь можно без страха это приходить можно отработать с вами мягко возможно, этого будет для вас достаточно, но если не будет достаточно сами решения примите уже там, ну, повторный сеанс, через некоторое время, через там Месяц полтора с ударной волной. Ну, это опять же ваше личное решение. Че, пример приведу без МРТ. Ну и говорят: я уже посещал мануального терапевта. Мне делали без МРТ. Я не принимаю без МРТ вообще ни хиропрактику, практику, ни удар потому что все равно непонятно, что там Конечно. внутри. Конечно. Знакомый то же самое, вот, э, который говорил, что у него дракон вылез. У него аномалия Клепеляфеля. Этого не видно, то есть она не так развита сильно, да, что по внешним признакам только можно понять примерно, что плечи э, подняты сильно и шеи нет. Он как борец. Казалось, делать МРТ. Он не делал никогда Ш... до этого, да? Нет, у него на грудной отдел, четыре позвонка э, монолитом сросшиеся. То есть, а он ходил ранее к мануальщикам и ему типа исправляли это, массаж там делали, допустим, специалисты. А толку как бы не исправляется это, то есть не убрать. Я говорю, ну придется тебе так как бы ходить. Потому что много патологий и противопоказаний могут быть даже если ручную правку делать. Ну здесь вопрос такой, что ты оцениваешь визуально, да, то есть насколько человек готов не готов, да, то есть что можно применить. Где-то ты можешь проработать и дыхательные практики. К сожалению, люди, мы вот у меня есть видео, да, как правильно дышать, например, да, как как, mm -hmm. как расслабляться самому. Но, например, зачастую это не помогает. А с пациентом, например, здесь мы Остаемся один на один, да, и мы просто закрываем глаза и начинаем дышать, он по моей команде, вот как я с вами тогда работал на обучении, он по моей команде дышит, и человек встает другим человеком, то есть у него расслабляется нервная система и прочее, я, может, до него и не дотрагиваюсь даже, зачастую, если ты смотришь, если он спазмированный, даже можно с этого начать, он сам уже готов, его мышцы расслаблены абсолютно, да, многие, вот, просто многие боли просто проходят, у него отпадает нужда, Отпадать. Вот такой вот вам лайфхак бесплатный. <смех> Посмотрите мое видео, как правильно дышать. Возможно, вам вообще в нас проблема отпадет. То есть, понимаете, у нас мы не говорим, приходите все к нам. Мы, мы говорим, чтобы вы были здоровы. Мы хотим, чтобы вы были здоровы. Чтобы вы даже, может быть, не нуждались в наших услугах. Просто начните применять то, о чем мы говорим. Вы начните это применять. Мы... Нету, нет цели всех затащить себе. Есть цель, чтобы вы все стали здоровы. И это можно сделать бесплатно, самостоятельно. Но зачастую дисциплины не хватает. Да? Все хотят, чтобы вот кто-то пришел и за меня mm -hmm. все сделал. Я же тебе заплатил, вот ты и сделай. Я хочу э, подвести итог. У Ивана в кабинете будет наша рецензия висеть. То есть это то, что я о нем думаю. И я считаю, что это человек высокого класса. И не только он воспринял полностью мою методику, но и... Мне очень нравится, что он именно как спортсмен, да, то есть он, возможно, глубже где-то даже понимает вот эти вот проблемы именно спортсменов, профессиональных спортсменов, и настоятельно рекомендую всем спортсменам просто сделать хотя бы без волны, вы увидите совсем другие результаты своего организма, вы поймете, я вам просто вот сколько через меня спортсменов прошло, профессионалов, знаете, я зачастую слышу одну и ту же фразу. Я не понимаю, как я стал мастером спорта после вас. Ну, то есть до вас. Потому что после вас, говорит, раскрывается... Он начинает выше прыгать, он начинает по-другому дышать, он меньше устает. Да, то есть я, говорит, я не понимаю, как я стал до этого мастера спорта. Если вы молодой, если вы стремитесь к этому, если вы действительно хотите достигать в спорте какие-то высокие результаты, обращаясь к тренерам, вот... В Тюмени есть такой специалист, которому я полностью доверяю, которому могу доверить себя, свою семью. Да, то есть, и этот человек действительно достоин внимания, и, и главное, вы достойны его рук. Каждый из вас э, должен следить, начать за собой. Если вы этого не делаете, никто за вас ничего не делает. Мы всегда общаемся с пациентами, да, до, после. мы то есть Те видео, которые я мне нравится, как Иван проникает. Проникает в кажд... с каждым человеком, вникает, вникает в его проблемы, пытается увязать это и подсказать человеку, на что обратить внимание психологически, для того, чтобы после твоей работы у него не возвращалось, потому что все равно нами правит нервная система, а нервная система дает электросигнал, электросигнал дает сигнал в мышце, а даже мышцами можно себе сместить позвонки. И это часто так и бывает. Спасибо, Иван, что ты здесь. Спасибо Поздравляю тебя. Да. Спасибо. Долгий путь пройден. Иван, передаю рецензию вам. По какому адресу люди могут работать с вами? Я принимаю город Тюмень, улица Володарского, 26, фитнес клуб Сайбириан Фит. Ну, все контакты Ивана будут указаны в описании и социальные сети. Вы можете посмотреть отзывы о его пациентах. Возможно, часть роликов. Пожалуйста, проходите по его соцсетям, общайтесь с ним, задавайте в личку ему вопросы. Сибиряки, ждите своего героя и будьте здоровы. Спасибо. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Для этого нажмите кнопку «Подписаться» под этим видео. После того, как вы нажали «Подписаться», нажмите на колокольчик, чтобы получить уведомления о новых видео на свою электронную почту.